Мы набираем с вами 46 петель на бросовую нить. Провязываем 12 рядов по прямой. После этого делаем убавку на одну треть, минус 1 треть петель. Провязываем 4 ряда, снимаем на бросовую нить, делаем минус 1 треть петель, провязываем на бросовую нить. И этот алгоритм мы будем повторять и для головы, голова будет круглая, и для тела. Оно будет длинненькое, несмотря на то, что вязать будем по одной схеме. 46 петель, 12 рядов по прямой. Сейчас нам надо убрать одну треть петель. Для этого снимаем набросовую. И надеваем обратно за минусом 1 треть петель. Одна петля, вторая петля, и 3 на вторую. Раз. 2 и 3 на вторую. То есть мы убираем каждую третью петлю. Четыре ряда провязываем. Четыре ряда. одну оставлю а со следующей начинаю по 2 петли на одну углу одна потому что мне идет на сшивание 2 у нас уже есть провязанное полотно делаем стяжку на одну треть убираем одну треть петель по этой же схеме, только мы переворачиваем схему и получается, что мы убираем с другой стороны вязания. Когда мы шарик набьем, он получится кругленький. Это голова. Голова готова. Делаем тело. Заяц Дед Мороз в красной шубке. Набор делаем косичкой. Так, это часть животика, которую мы делаем по ровно той же самой схеме. Два ряда. Делаем убавки по уже известной схеме. На одну треть, на одну треть и пополам. Сейчас единственное отличие от головы в том, что мы провязываем 10 рядов. Это воротничок, пальто или свитера. На всех иглах 10 рядов. И можно закрыть. Здесь уже не на нить рабочую, а обычное закрытие. Любым удобным для вас способом. Довязали. Теперь переворачиваем вверх ногами и. Начинаем надевать на иглы по такому же принципу. Раз, два и три. Раз, два, третья на сборочку. набили набивочным материалом. У меня это холофайбер из самой дешевой подушки Тело зайчика. У нас получается заготовка, которой мы должны приделать шапочку, ушки и носик. Шапочка Деда Мороза, 20 игл, Это рулик, подгиб, который будет загибаться, создавая опушку шапки. Можно было белым, но у нас белый зайчик и белая опушка будут сливаться, поэтому шапка целиком красная. И теперь начинаем делать убавки. Убавки. потек готов уж Уш, пушка 8 игл любым способом и убавляем каждые два ряда по краям готова. Закрутилась в ролик. Убираем ниточку и получается совершенно чудесное ухо. Можно нарисовать, можно приклеить. У меня пуговка, носик и глазки от кукол. Берем на палец ниточку, несколько оборотов. Развернули восьмеркой, прошили. Сверху носик глазки и нарисовали ротик зайчик готов